Банде Гурупада Дандам Бхактабинду са манитам. Шри Банша калпотору в бевача. Атитананг пабу не бхавишна бе бью намо нама. Му канг каротивача Шнавакти паде деви саттватвой намо нама Нараяну намаскитто норончайва нороттама Девин сварасватингва сам тато жайо муди Шанкхирта нехисно кату подеш Гаврия патрасш пркасуни чан гуру факти жукто Бхакти прамадакшо жаго дейям сада паривабакно виштаду хам, теяас падам свабирен чанутам Ятпада паллабанах чандамани чатая. Биспори житоки магику бодушме дарши. Пурнанулагоро сасагоро сармурти. Сахрадикам и Си Кришна Читанна Прабху Нита Нанд Си Сади Гаура Бхакта Винда Кришна Кришна Кришна Кришна Азан уламбита фуҷоу кану каабуда то шанките тануин Hare Rāmu, Hare Rāmu, Rāmu, Rāmu, Hare Namāmi Ganga Tavapādhupankhajam Surā Bavanu Peenasadamaranam Gangatarang Ramaniajatalabam Gori Nirantaravivusitavamagam Naray Ваги саджошва дони, Ам харе харе. Тадивараммам ручирам навам навам. Тадивасашадману со махасадам. Тадивасо каранавасо санамни нам. Тади варам мамручирам набам набам, тади ваша шаша дама насам, нам, джатутта маслоука джасуху, он огияте. Горя Гостипати, Сисила Бхактиши, Сисила Бхактиши, Сидханта, Сарасвати Госвами, Такур Прабхупат, Парамахам Саджагат Гуру сказал. Я могу спуститься до любого уровня ради проповеди читания Вани. Я спущусь до любого уровня ради проповеди Гоурования. Но люди не понимают этих слов. Они не понимают, почему Прабхупад говорит так, ведь Прабхупад это неправильно. Но вспомните, Вриндаван Дастакур Махашай, готов пнуть каждого кто не хочет принять славу Господа Нитьянанды, несмотря на то, что услышали столько прославлений в его адрес. Они так много узнали о нем, но не готовы принять его. Поэтому Бриндаванда Стакур говорит, я по голове таких людей. Обычные люди не могут понять таких слов. Они думают, что это, ведь это вайшнав, это вайшнав так ведет себя, если он хочет ударить меня, какой же он вайшнав. Но эти люди не понимают настроение гуру вайшнавов. В шастрах сказано, все деяния гуру Вайшнавов, великих личностей, великих мудрецов, обычные люди не могут понять. Все, что делают Вайшнавы, все, что они говорят, никто не может понять же самый ученый человек помимо всего говорится что даже полубоги на райских планетах не могут понять настроение вайшнава. Полубоги склонны поклоняться Бхагавану. Тем не менее, они не предались ему на 100%. Они благосклонно относятся к Бхагавану, но не так, как... Гуру и Вайшнавы, Поэтому полубоги хотят получить даршан, стремятся получить даршан чистых преданных. Я уже рассказывал о паре случаев, как полубоги приходили к Щидар Гасвами Махараджу, к Бхакти Промантпури Гасвами Махараджу, чтобы получить их даршан. И в действительности в этом нет ничего необычного. Это естественно. Они приходят для того, чтобы очистить себя. Вы можете удивиться, но в этом нет ничего странного. Они просто приходят для того, чтобы очиститься. А читание Махапрабху говорит, говорит, вайшнаву, я обнимаю тебя для того, чтобы... Очиститься. Он говорит эти слова, Санатани гасвами. Сонатный гасвами просит, пожалуйста, не прикасайся ко мне, я осквернен. Но Махапрабху силой обнимал его. Он говорил Санатан, Я прикасаюсь к тебе, чтобы очиститься. У тебя есть такие чистые качества, которых нет во мне. Что же это за качество? Вы знаете, это невероятная любовь, служение, которое не исполняет наполненное любовью. I can speak one or two, one incident more. Я могу еще рассказать об одном случае, касаемо полубогов, Сила Вамшидас Бабаджи Махарадж, как правило, никуда не ходил, только изредка. Когда Вайшнав куда-то отправляется, не сомневайтесь, что не думайте, что он идет куда бы то ни было под влиянием своего ума. В Шастре сказано, Вайшнав идет, куда бы то ни было, по вдохновению Господа, для того, чтобы пролить милость на обусловленные души. Шукадевга с вами лучше среди парамахамса. Он никогда не ходил, где, то есть, где ему вздумается, он, если куда-то и шел, он делал это по наставлению Бхагавана, то есть по вдохновению Бхагавана. Кто рассказал Шукадева Гасвами, что Парикшит Махарадж через семь дней собирается, оставить, вынужден оставить этот мир, поэтому он нуждается в тебе. Но ему никто, ему никто не говорил об этом. Тем не менее, Шукадев Госвами по вдохновению Бхагавана, который находился в его, находится в его сердце, знал все и пришел к Парикшит Махараджу. Еще один важный момент, Бхагаван хочет проповедовать Бхагавата Кадху через Катху через Шукадева Госвами, именно поэтому он вдохновил его. Шукадев Госвами ни с кем не разговаривал, как это возможно, что он узнал, что ему нужно. Идти к Парикшат Махараджа. Он преодолел большое расстояние, прежде чем дошел до местного назначения. Когда он пришел, он увидел Парикшат Махараджа, который с твердой решимостью хотел постичь лотосные стопы Бхагавана. Он хотел постичь смысл жизни, поскольку через 7 дней он должен был оставить этот мир. Несмотря на то, что Парикшит Махарадж уже получил даршан Господа, он хотел найти смысл жизни. Поэтому он обратился ко многим мудрецам и в конце концов, пришел Шукадавга вами, который начал рассказывать Бхагавата Кадху. Итак, чистые преданные делают все, что чтобы они ни делали, они делают по наставлению Бхагавана, по вдохновению Бхагавана. И даже полубоги не могут понять их настроение их деяния. Ш вам Шридас Махарадж не рассказывал Харикатху, он не давал Харикадхо, лекций. Бабаджа, а Махарадж слышали ли вы когда-нибудь, что чтоб Горкишар Дас Бабаджи Махарадж давал лекции? You Нет, он порой говорил пару Предложение. Но и Рупа Госвами этого не делал. И с Госвами не давал лекции. И с Госвами не давал. Гапал Бата Госвами не давал лекции. Поскольку их поведение, пример их жизни, есть Харикатха, есть проповедь. Your heart how much how much submission, how much Если ваше сердце не каменное, когда Our вы услышите о том, сколько предания было у них, вы будете глубоко тронуты. Пара Вамшидас Бабаджи Махарадж посещал Бангладеш, порой еще куда-то ездил однажды, он пошел в Варанаси в Каши Вишванатху. Получить Даршан Вишванатха. Там Бабаджа-Махарадж построил себе маленький временный баджан-кутир. И там он Очень и дезертом, и баджан-кутир. И Гавранга Махапрабху также посещал Каши Вишванат в Варанасе. В то время, во время, вам считалось, Бабаджи Махараджа, было британское правительство. И на берегу Ганги стоял армейский лагерь. Ночью... Ночью э, военные увидели какой-то яркий свет. Они были удивлены, что это. Они пошли на свет, и когда они пришли, они увидели, что там абсолютно ничего нет. Свет был издалека, когда они подошли, не было ничего. В конце концов, они увидели, что а, есть... Аннупурна, жена Каши Вишванадха, пришла, чтобы получить Даршан Бабаджи Махараджа. Именно поэтому и исходил свет. Он исходил от ее кожи. То же самое было с Гуру Махараджем. Он говорил, «Посмотри, кто там за окном». Но там никого не могло быть, потому что это был четвертый этаж. Таким образом, мы не должны сомневаться, если мы не понимаем поведение вайшнамов также не нужно... Также не нужно удивляться, почему, вообще, почему Вриндавана Стакур угрожает пнуть того, кто не проникся почтением к Нитянанде. Naishangati Sava so long as so long as you are not до тех пор, пока вы не умостите свою голову пылью с лотосных стоп чистого преданного, вы не сможете достичь лотосные стопы Бхагавана. Ваш мозг будет осквернен, пока вы не очистите его пыль слотосных лотосных стоп Вашнава. Как я вчера говорил, пыль слотосных лотосных стоп, вода, умывшая стопы Вашнава и остатка, остатки пищи Вашнава обладают невероятным могуществом. Для нас это самое ценное лекарство они очищают сердце, наделяют нас силой чит для того чтобы мы прогрессировали. Порой мы оцениваем людей по их социальному положению. Президента мы почитаем одним образом, профессора — другим. Но в Шастрах сказано, что мы должны почитать людей в соответствии с их уровнем сознания. Невозможно, нельзя выражать, нельзя по почитать, Человек лишь за то, что он занимает определенное положение в обществе. Кто знает, каким сознанием он обладает? Это знает Бхагаван, но мы не знаем. Таким образом, ценность человеческой жизни, имеется в виду положение человека, зависит от степени его сознания. Если сознание на низком уровне, а денег у него полно, Глупо уважать его, глупо выражать ему особое почтение. Как я говорил, это материальная концепция, что старшинству должно быть отдано, отдан приоритет. Да, да, в материальном мире действительно это применимо, тем не менее в трансцендентном мире это не работает. Там все зависит от того, сколько любви есть у преданного Господу. Именно поэтому тысячи муни и риши, которым более тысячи лет, выразили почтение Шукадеву Госвами, встали, как только появился Шукадев Госвами, несмотря на то, что ему было всего 16 лет. Таким образом, Вириндаван Стакур хочет одарить пинком по голове того, кто не проникся, почтением к Нитинанде, Прабу для того, чтобы пробудить в нас сознание. Он это своего рода проповедь. Он хочет помочь нам возвысить наше сознание, умастив нашу голову пылью со своих лотосных стоп. Он понимает, что эти несчастные не могут понять славы Нитянанды, не могут обрести любовь к Нему. Поэтому я помогу им пинком по голове. Но обычные люди, слыша это, думают, что Вриндаван не является вайшнавым. Потому что вайшнавы, как правило, смиренные и не делают подобного. Поэтому, когда мы, мы слышим, что вайшнав кого-то ругает или критикует, мы, мы делаем заключение, что это не вайшнав. Мы думаем, что вайшнавы не должны говорить плохо о других. Тем не менее, Прабхупат объясняет, что ради блага общества... Мы должны вскрывать нечестивое поведение саньяси или брамачари. Лицемерие отреченных должно быть вынесено на общественное обозрение для того, чтобы защитить интересы Гаудия Вайшнавизма. То есть это проблема, когда мы не понимаем строгости вайшнава. Но двойная проблема, проблема в двойне, когда мы не понимаем смирение вайшнава. Когда он выражает невероятное смирение, Но иногда действуют нас. И мы не в силах понять, почему Вайшнав ведется таким образом, как в случае с Кришна Даскавираджа он пишет в читании Черетамрити, что я ниже, я хуже, чем Джагай и Мадай. Запомните этот стих, это бриллиант, это бриллиант. Почему мы не можем обрести Девигиану? Почему мы, несмотря на то, что слушаем столько харикатхи и уже знаем столько всего, тем не менее у нас нет стабиль... стабильности в знании? То есть имеется в виду, что мы слышим и забываем? Все дело в том, что. То есть почему у нас нет? стабильности в нашем поведении, в следовании правилам предписания, в наших, порой мы, у нас появляются материальные желания. Все это из-за того, что в нашем сердце присутствует кама-вожделение. Кама-вожделение и знание не могут идти рука об руку. Кама и према не могут существовать вместе. Именно поэтому большинство людей, Просто рассказывают истории, а все думают, что они говорят Харикатху. Прежде чем говорить, необходимо обрести осознание. Без осознаний, то есть наша память ограничена в нашем сердце кама поэтому мы ничего не запоминаем мы не можем запомнить нам сложно таким образом кама не дает нам стабильности и знания не задерживаются у нас надолго а концентрация возвышенных Преданных однонаправленно. Когда Ражга с вами пишет, что он хуже, чем Джагай Мадай, и даже ниже, чем червь в испражнениях. Если кто-то произнесет Мое имя, он лишится плодов своей благочестивой деятельности. А если кто-то услышит, то также он лишится. Точнее, тот, кто будет произносить Мое имя, навлекет на себя грехи, папы. А, тот, кто слышит, тот лишается сукрити, лишается благочестия. Посмотрите, какое смирение. Для нас это дво... оно вдвойне опасно. То есть это огромное смирение, Не, необыкна... такое смирение может выражать лишь тот, кто находится у лотосных стопщи матери Радхарани. В противном случае это невозможно. Кришна Кришнадас Раджа Госвами говорит, если Нитянанда Прабу ⁇ наша единственная Нитянда опора, если, если Нитянанда, если я лишусь милости Нитянанды, не будет мне прибежища в этом мире значение следующее без милости Гуру мы будем опускаться ниже и ниже у нас нет прибежища если Гуру Дев проливает, проливает на нас милость это милость самого Господа I am surely I can think It is a keeper of Bhagawan through Gurudev. Joshua Prasad of Bhagavad Prasad, Joshua Prasad, if he Prasad, if he is not satisfied with me, Joshua of Prasad, Joshua Prasad means if he is satisfied with me, bless me, Joshua of means если Гурудев недоволен мной, если недоволен моими поступками, во всех 14 мирах мне не сыскать прибежище. Я буду скитаться по ним. То падает, то поднимаясь до райских планет. Кама Навасана, Женя. Когда ни, меня ничего не мучает, мне кажется, что весь мир прекрасен. Но как раз вот Кама Навасана это то, что заставляет нас чувствовать неудовлетворенность, несчастье, страдания. Когда я думаю о каком-то объекте наслаждения, я хочу овладеть им. А без этого, и без этого объекта, жизнь кажется мне бессмысленной. Допустим, когда юноша влюбляется в девушку, он начинает думать, что я не могу больше жить без anyway, нее. У него, so so uh, uh, может, you know? может быть, какие-то соперники. Может быть, я знаю такой случай, one когда три молодых человека to влюбились to в одну девушку. Step, step, you know, и, в конце концов, один друг убил другого, а когда третий об этом услышал, он убежал. А то, того, тот, кто, то есть, один, одного из них посадили, другого убили, а третий убежал. То есть так сильно они влюбились в девушку. Все это происки Майи. Майя может заставить вас совершить самоубийство. На самом деле настоящее самоубийство ⁇ это не развиваться духовно. Когда Вриндаван Настакур Махашая говорит, что нам нужно дважды подумать, прежде чем давать какую-то оценку Вайшнаву, и очень легко мы можем неправильно понять Кришна Дасскавираджа Мы можем подумать, совершенно нет смысла слушать того, кто говорит о себе подобные вещи, что я хуже, чем червь в испражнении. Какое благо мы получим, слушая его? Это бесполезно. Но он говорит подобные вещи лишь потому, что он вечно пребывает у лотосных стовщин Матирадхарани. Итак, если я, я просадом, Бхагават просадом, мы получаем милость Бхагавана по милости Гуру. Но если Гуру недоволен мной, мне не найти прибежище во всех 14 мирах. Мне Прабу надо настолько милостей что пролил милость даже на двух непревзойденных грешников. Это ярчайший пример милости. Они были настолько грязные. Тем не менее, Интиананда освободилась. А они разбили голову Интиананды. Но почему Интиананда сделал это ради проповеди читания Вани? Почему он сделал это? Потому что он любил Гаурангу. Любыми способами он хотел прославить Гаурангу, хотел проповедовать его славу. Таким образом, он был готов спуститься до любого уровня ради проповеди читания Бани. Горанга Махапрабху сказал, что если мой нитананда примет, начнет жить с мусульманской женщиной, мы не должны плохо думать о нем, потому что все, что бы он ни делал, он делает по побуждению любви ко мне. Что бы он ни делал, ему поклоняется Брама Шанкар, даже сам Гуранга. Теперь вам понятно положение гуру. Когда Нитянанда пролил милость на Джагай Мадая, Гауранга Махаппу, в конце концов, обнял их. Когда они получили милость Махапу, огонь вошел в их сердца, и Горанга обнял их огонь Сваруп вошел в их сердца, и очистил, сжег их бесчисленные грехи. И за секунду они очистились, захотели служить. И подобная история произошла с кушти-випрой который болел лепрой. Он, вся его кожа была поражена язвами, гноем и исходил от него плохой запах. Тем не менее, назвали звали Курма Випра. Он хотел встретиться с Махапрабху. Он шел на встречу, но в конце концов узнал, что Махапрабху уже ушел с того места, куда он шел. Он был так расстроен, упал в обморок. Но Махапрабху уже ушел очень далеко. Тем не менее, он пошел назад. Он вернулся. И обнял этого Куштивипра. Его тело очистилось. И он начал плакать, о Прабу, зачем ты излечил мою лепру? Для меня, это было... Для, она... Для меня она была хороша. То есть я был настолько отвратителен, что никто не подходил ко мне. А теперь у меня появятся материальные желания, посторонние желания. Я буду ждать почтения от людей. Пока все до этого момента все пренебрегали мной, и это было полезно для меня. Мы так не можем размышлять. Позднее мы поговорим об этом в деталях. Но посмотрите, насколько... Какое смирение? Нам необходимо достичь, чтобы достичь этого, необходимо ждать и совершать с терпением, баджан, без всякого лицемерия. В противном случае вы не обретете то, зачем вы приходите ко мне. Итак, такое смирение, которое выражает Вайшнав, для нас более опасна даже, чем строгость Вашнава. потому что нам очень легко понять его неправильно. Ведь вряд ли кто-то захочет слышать от того, кто, ниже, кто считает себя ниже червя в Как правило, люди пренебрегают такими... такими людьми, в This то время time, как это высшего ващнаб. То есть Нитянанда явил всю эту лилу лишь для того, чтобы прославить Гаурангу? Гуру Татва очень сложна, очень глубока, ее сложно понять. Гуру настолько милостив, что даже такие падшие люди, как Дурьотхан, имеют шанс обрести милость. Балададжи Махараш пролил милость, даже Дурьотхан. Даже на Дурьотхану. Тем не менее, Дурьотхан не был готов ее принять. Также и мой Гуру Падма хотел дать мне столько милости, он брал меня на. То есть гладил меня, очень мягко говорил мне, мой сумасшедший сын. Но я не был готов принять его милость. Гуру Вашнавы склонны давать милость, чтобы живые существа возвысили свое сознание. Но мы не готовы принять их милость. Наша единственная цель должен быть Харибаджан. Вот это и есть подлинное настроение Харибаджана, Кришна Баджана. Так, Прабхупад всегда говорит, что я готов спуститься до любого уровня ради проповеди. Он даже говорил, что для, ради того, чтобы исполнить наставление моего Гурупада Падма, мне придется идти в Ват навсегда. Я готов. To carry out the order of Vaishnav Guru Paramangsa Guru, if I need to go to hell forever with due contact, I'm ready to go. Именно поэтому вчера я сказал что 18, когда в 18 Главе Аржуна говорит, что я готов сделать все, чтобы исполнить твои наставление, твои наставления, он проявляет истинное качество ученика. Когда ученик готов исполнить наставления Гуру Падападмы, насколько сложными бы они ни были, это и есть подлинный признак ученика. Итак, Бхагаванщий Кришна дает наставление Удаве остаться в этом мире. Больше нет никого, кого бы я мог оставить как своего представителя в этом мире. Поэтому ты обязан остаться здесь. В противном случае, кто будет проповедовать? Так Кришна Бхагаван принял окончательное решение оставить Удаву в этом мире как своего представителя, который будет проповедовать Бхагаватадхарму. Пару дней назад я рассказывал о том, как Брама давал наставления Нараджи Махараджу, как Нарада должен проповедовать. А Нараджи дал наставление в Ясадевджи Махараджу. Я сказал, что не. Идам, Бхагаватам, Наму, Бипули, Вы Я говорю в Но если вы... Махапрабху Когда вы можете... что подобное сказал. Читание Махапрабху. Саната не с вами. Когда вы начнете. Я, я сейчас рассказываю вам вкратце, но когда вы начнете все это записывать, Махапрабху проявит в вас более обширное знание этого. Вы сможете расширить то, что я рассказываю сейчас вам вкратце. Итак, Брама говорит, я получил напрямую от Бхагавана это знание. You preach in such a way. Затем Бхагаван говорит, ты должен проповедовать так, чтобы люди развили Бхакти в своих сердцах. Нельзя mis сбивать с толку людей своей проповедью. Нужно проповедовать так, чтобы в их сердцах появилась бхакти. Бхагавати в этом стихе означает «развить бхакти». С твердой решимостью. не нам Бог тир, бог тир, бог тир, будущий. Ити санкальпо. This kind of санкальпо determination. Варнаю. With this determination, you have to preach. Now you understand. The strict regulation. Now you understand now the present situation. Strict instruction of Brahma. Не нужно проповедовать, строго говорит Брама, ради материальных выгод, ради денег, славы. Если ты будешь делать так, ты будешь наказан и будешь нести это наказание до бесконечности. Но в действительности, ес, то есть, если ты сам заблуждаешься, нет проблем. Ты просто делаешь, что это касается только тебя. Но когда ты себя обманываешь и вместе с собой тысячи людей, представьте, какое наказание придется понести за это. Because you are not in line with Guru Bhargava. At the same time, you are going to misguide thousands of people. What kind of punishment is waiting for you? Jatha haro bhagavati bhaktir With this determination, iti shankalpo varnayin. With this determination, you have to preach. Бхагаван Кришна говорит Уддаве, ты можешь думать о себе как не о подходящей, о недостойной Личности. Я знаю, что даже в в районе сыскать подобных тебе мудрецов. Поэтому ты должен остаться здесь. Парамахамса может извлечь бесчисленное количество уроков из того, что его окружает. Он От каждого из нас может чему-то научиться. Как пчелы, которые собирают нектар, также и Парамахамса собирает мудрость, знания. Даже в материальной науке они могут, то есть материальные знания они применяют, то есть извлекают из него пользу для трансцендентного знания. Но если я дам вам тысячи цветков, тонны цветов, вы сможете извлечь из них мед. Какие бы приспособления у вас, какие бы приспособления вы не пробовали для этого, у вас ничего не получится. Только пчелы могут собирать мед. А обычные люди не способны на это. Kind of so to, so Итак, мед мы можем получить только you от пчел. Нет другого способа. Точно так же мы зависим от чистых преданных, от Гуру yeah, и Вайшнавов, которые yes. подобны пчелам. Так, Бхагавадши Кришна well, говорит Удаве. Я расскажу тебе о яду, яду Махараджи и одном Аватхуте. Почему Кришна выражает столько почтения яду Махараджа? И почему он явился в династии Яду? Какова причина этому? Ядувар, Ядов, Ядов, Ядов, все это имена Кришны. Яда Вендра, одно из имен Кришны. Причина заключается в том, что Яду Махарадж обладал несравненной преданностью лотосным стопам Господа. Отца Яду звали Яятия. Он находился под влиянием Майя. Несмотря на то, что был хороший. Он был царем. В конце концов, он женился, то есть он женился на девушке из Брахманического сословия. Это запрещено. Потому что кшаты, он, Кшатри не должен жениться ни на ком, помимо своей помимо девушки из своей касты. Потому что иначе это подвергнет разрушению варнаша мадхарму. На Харикатхе по Бхагатхите я рассказывал очень много о варнаша мадхарме. О том, как осквернено нынешнее общество. Сейчас Шудры женится с браманами и так далее. То есть она, Барнашрама Дхарма, полностью сквернена. В ее первоначальном виде ее не сыскать. Но в действительности, когда прекращают следовать Барнашрама Дхарме, в обществе начинаются большие проблемы. Это очень опасное положение. И мы видим, что происходит в наши дни. Так же, как некоторые сейчас пользуются преимуществами, то есть ставят себе тилоку и носят четки в руках кантималы, выдавая себя преданными, и для того, чтобы пользоваться благами положения преданного. Но это не преданность. Why she shooto Suto. shootomin there shoota divu sami speaking below mojataha below mojatah min mother was besho maybe maybe mother was besho father or maybe uh, father this and was this. Mo, contamination that's why shooto gu it is written byam that is the reason. There should be pure flow. Is now broke, break, broken, totally breakdown, and common people they cannot understand what is the scientific ground behind it. They can express doubt. They can become angry. They don't know why. Why Dronacharya was bound to take the right hand thumb of Ikalamba? Весь мир критикует Дроначарю за то, что он попросил, как Дакшину, палец, правый палец, правый большой палец клавием. Но суть в том, что Акалавия был из низкой касты, и он без благословения драначарии овладел знанием, которое не положено было ему. Если шудра, падшая душа, шудре, какой-то падшей душе не позволено поклоняться на алтаре Божеству. А, на настоящий момент все смешано. Матха говорят, что некому, поэтому этим может заниматься кто угодно. Но Парам Паджи Пашидарга Свами Махараджи говорил, что нельзя позволять заходить всем кому угодно на кухню Божеств и в алтарь, в алтарную. Я был эм, врагом каждого в Мадхе, потому что я был очень строг. Я не позволял Брамачаде разговаривать с женщинами. Однажды одна предная. Не шла назад, не возвращалась в матх. Уже было 9 часов. Но я предупреждал, что вы не должны приходить после девяти. И однажды одна преданная пришла после девяти, а я не открывал ей. Она плакала, плакала. Но потом, в конце концов, я ее опустил и отругал. Потому что необходимо следовать правилам. Также я не позволял кому попало заходить на кухню. Поэтому меня не любили. Необходимо следовать правильным предписаниям, потому что вы пришли, чтобы обрести Бхакти. И люди не понимают. Калавия обучился стрелять. А, да, то есть, Калавию бы все равно никто ему не позволили. Ему незачем зачем таким высоким искусством стрельбы. Обыкновенное знание стрельбы ему позволено, но такое знаний не было положено ему. То есть мы должны жить в соответствии со своим уровнем. Если мы нарушаем правила для нашей категории, это принесет много проблем. Поэтому это строго запрещено. Итак, Драначарья пообещал Арджуне, он сказал, ты мой Лучший ученик. но to you are my utmost disciple, nobody can exceed you. But now, when Arjun find some tribal man going to grow this kind of technique, then going to how possible. Но... Go, Когда Арджуна увидел, что Калавья выходит с шудрийской касты, овладел тончайшим искусством стрельбы. Он сказал об этом Драначарье. И Драначарье узнал, что он научился этому, потому что он упражнялся сам, он просто поставил перед собой мишень. И здесь заключен... Важный урок. Если вы сконцентрируете свой ум, то есть ум обладает невероятной силой. Если вы сконцентрируетесь, если вы научитесь им управлять, вы сможете постичь очень многое были случаи, когда люди, достигнув определенной сноровки, чувствовали, как кто-то, как враг, подходит со спины. Так как Калавья упражнялся на статуе. А наш Прабхупад принял саньясу перед фотографией горы Кишардас Бабджа Махараджа. Но в случае Прабхупада это был позитивный процесс, а в случае Акалавии негативный, потому что он нарушил тем самым правила и предписания Варнаша Мадхармы. Мы должны действовать в соответствии с нашими положениями, с нашими самскарами. Он Драначари понимал, что в будущем экология может принести много проблем обществу, потому что он недостойно обладать таким знанием. Именно поэтому, когда... Эколавия, когда Экалавия спросил о том, какую дакшину -то я могу принести тебе, он сказал, мне нужен твой, указать, твой большой палец, потому что с ним действительно невозможно было продолжать стрелять. Итак, Парамахамса может извлекать уроки из всего, что его окружает. Итак, Яду Махарадж был очень предан Кришне. А отец хотел наслаждаться, и поэтому он женился. Он захотел поменяться um, с Яду со своим сыном возрастом. Он хотел забрать юность своего сына, но Яду не согласился на это. Он подумал, что э, если отец сейчас обретет молодость, то он начнет вновь наслаждаться, а я, став старым, не смогу служить Бхагавану. Поэтому Яду не исполнил желание своего отца. Потому что это желание было материальным. А яду был предан Господу, ему было совершенно неинтересно э, желание материального отца. Ведь это не было связано с преданным служением. Ведь они не были связаны с преданным служением. Таким образом, в Бхагаватам Яду Махараджи выражается первостепенное почтение когда Яду Махарадж увидел на земле прекрасного Парамахамсу, обнаженного, от него исходило сияние. Яду Махарадж невольно остановился, ему было очень больно видеть такого красивого юношу такого сильного и такого возвышенного бездельно лежащего на земле Абадут санматам Ядар Амит татейя сахам Амит татейя Йоду In Bhagavatam here Bhagavan сих is now Giving title to Йоду Амит татейя Амит татейя Апаримита You cannot measure How much powerful Which cannot be measured Йоду is how powerful Амита то, что за пределами нашего понимания. Здесь содержатся два значения, но в конце концов оно приходит к одному. Но с внешней точки зрения, то есть я, Яду очень могущественный, он может победить кого угодно. Такого значения. А второе значение, из-за своей преданности, несравненной преданности, он взрастил это эту силу. Если мы спросим какого-то семенина. Может ли он контролировать свою семью? Слушаются ли его дети, слушается ли жена? Может быть, с внешней точки зрения это так, но на самом деле он не может ими управлять. То есть я пытаюсь сказать, что мы не можем контролировать даже своих собственных детей, членов своей семьи. Дочь ведет себя так, сын так, как они хотят. Но задумайтесь, как Амбариша Махарадж управлял целым миром. Он контролировал целый мир. Задайтесь этим вопросом. Притху Махарадж также управлял всей землей. Парикшит Махарадж, откуда они черпали такую силу? Because of their devotion. Благодаря их преданности у них была you такая know, сила. Потому бахти что Бхакти это Шакти. Я уже объяснял определение бхакти. Сегодня, бхакти, сегодня на это нет времени. Бхакти притягивает Бхагавана, пленяет его. Если, так даже если при помощи предности можно контролировать самого Господа, почему, то есть управлять миром не так уж и сложно. All if, you find, if, you, if you want to find out the case ending, case ending, you know, case ending? Are English grammar? Case ending, back around. Case ending, why, what for, who, done by whom, why, which way, all this. All ultimately I can show you is Krishna. Tomorrow I can discuss this point. Today, Завтра мы поговорим об этом. Place. Очень интересно, можно всю жизнь так сидеть и говорить на эти темы, обсуждать Бхагаватам. Такой нектар. Один лишь уддав самват можно целый год обсуждать, целый год говорить о нем. Настолько глубокая философия.